Привет, друзья! Вы на канале ez install Меня зовут Виталий. Сегодня мы установим на этот микроавтобус Hyundai H1, ну или StarX, потолочный монитор. Он недорогой, бюджетный, но принцип установки вам будет понятен. Давайте посмотрим, как это сделать. Немного ранее мы установили сюда Android-магнитолу. Она устанавливается достаточно легко. Здесь есть одна особенность. На штатной магнитоле есть ручки-крутилки. Они выходят за рамки. И вот э, при установке данного аппарата все действия повторяются, как и на всех остальных. Поэтому вы можете посмотреть их по ссылкам, которые выплывают сверху сейчас. А на рамочку я оставлю ссылку в описании. Ну и на магнитолу тоже. Сейчас потолок выглядит вот так. То есть мы будем устанавливать вот в этом районе мониторчик и подключать его к этому андроиду. Монитор у нас вот такого вот плана. 13-дюймовый. Подвешивается к потолку. При нажатии на кнопку он открывается. И есть... Свобода поворота. Так. Для того, чтобы нам его сюда подключить, так потребуются крепежные элементы. Так, они есть в комплекте. Болтики. Так, есть у него пульт дистанционного управления. Ну и понадобится RCA провод, который приобретается отдельно какой не важно ну примерно я посчитал где то около трех метров понадобится разберем Так. так, разбираем консоль магнитовы. Все это достаточно просто разбирается. Откладываем пока в сторону. Так. Снимаем магнитолу. Так, берем провод и... Нам нужен один. Всего один. Так, разделяем его. Так, один набираем в сторону, один цепляем на один из выходов. Так, вот эти. Так, здесь у нас видео Out и AUX Video in. Так, вот видео Аут. Нам нужно именно на него соединить. Так, ну сразу заизолируем его за контрим. Протянем его под потолок. Так. Чтобы протащить его под потолок, нам нужно освободить боковую накладочку на стойке. Для этого все освобождаем и открываем склипс. Так. Так, здесь у нас чуть-чуть бардак. Надо будет навести порядок. Вытаскиваем его сюда. И далее. Собираем все провода так, чтобы они у нас были в порядке. И пока что здесь остановимся. Далее этот провод мы запустим под потолок. Сразу удлиним, возьмем провод и удлиним эти провода, чтобы подключить его. Так, ну и весь провод обернем изолентой для надежности. Итак, заглянув в схему, я обнаружил, что у нас в этом мониторе имеются часы. Часы находятся на консоли управления. И значит, на зажигание его подключить не получится, так да, как всего два провода. Памяти нет. То есть, нужно подключить на постоянный 12 вольт. Ну, тем проще. Мы можем подключить его на лампу то есть я так понимаю он ставится вместо плафона ну так как у нас на том месте где мы будем его ставить плафона нет то протащим провод до плафона и подключим его к салонному освещению рассмотрев внимательно тыльную сторону то есть, видим, что у нас монитор крепится на крепежную пластину металлическую. Эта пластина, в свою очередь, крепится на потолочную, на потолочную обшивку. А, то есть, сейчас, если мы снимем вот эти вот болтики и через отверстие отметим, где они должны быть, и выставим положение монитора, как он будет у нас существовать, то по этим отметинам потом сможем прикрепить к потолку металлическое крепление ну и само собой затем монитор Так, для того чтобы у нас провод ушел, так скажем, был невидимым придется прорезать отверстие так как отверстие у нас RCA разъемы достаточно большие то придется резать отверстие ну где-то 16 миллиметров. Мм. так выставляем центр примерно так и по полосе примерно так. ну и отметим. вот у нас четыре отверстия. Вот так у нас прикрепится металлическая пластина. Итак, отмеряем, где у нас будет отверстие. Отверстие у нас должно быть здесь, в этом углу. Вот так. Прорезаем. Теперь разбираем передний плафон. И вытаскиваем. Пока что отсоединим и положим его в сторону. Теперь протянем туда сигнальный провод, наш видеосигнал так вытащим его сюда вот он так и его как раз хватит на до этого отверстия дотащить Так, вытаскиваем туда, так вот, так, видеосигнал у нас на месте. И теперь можно подключить разъем и собрать монитор на свое место. теперь подтягиваем и засовываем все под потолок под обшивочку аккуратненько не спеша вот так и прячем все остатки проводов там же так теперь находим где у нас отверстия для крепления так вот они и крепим наше устройство на свое место Так, теперь нужно найти, где здесь плюс, где минус. Один идет плюс общий и минус общий. И один идет от дверей тоже минус. Для этого берем контрольку, проверяем минус, проверяем плюс. Вот этот минус от дверей, скорее всего. Ну, плюс вот он и минус вот он. То есть красный и черный, к ним цепляем красный и черный от этого провода. Так, цепляем красный к красному, черный к черному. Не знаю, как видно вам. Мне не видно ни черта. И возвращаем фонарь на место. Итак, я собрал панель магнитолы. Запустил ее. Вот теперь разберемся с тем, что у нас есть. Значит, на панели у нас здесь есть... Можно включить свет. Видимо, он используется как фонарь. Здесь же есть время Вот выставляется И э -э Можно включить Воспроизведение сюда То есть оно полностью дублируется Можно увеличить кон так, Контрастность Насыщенность Ну и так далее. Даже ленгвичи есть. О, даже русский язык есть. Обалдеть. Вот, яркость, контрастность, насыщенность. Хьюэ. Хьюэ, я не знаю, что такое. Вот режим 16 на 9, полноформатный. Так, в походном положении можно его выключить и закрыть полностью. Будет выглядеть как фонарь. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, увидимся в следующем видео.